Запилил небольшой курс про мессенджер Элемент под Матрикс. Всем, кто мне доверяет, посмотрите, я у вас тут От элемент, естественно, а не от курса. Столкнулся с элемент лишь недавно и понял, что все. Я вроде нашел свой мессенджер, который так долго искал. Кстати, рад приветствовать всех стремящихся к познанию. С вами Вова Ломов и теплица социальных технологий. Вот так выглядит это чудо техники. Выглядит скромненько, но это пустой мессенджер. Тестовый, без чатов. Элемент бесплатный, кроссплатформенный, есть, по-моему, все. Вот приложение под винду, второй мой аккаунт. Ну и сразу бросается в глаза сообщение, что шифрование включено. Включено оно тут по умолчанию. Значит, тут у нас есть чат один на один. Комнаты – ну это аналог каналов Rocket Chat, Slack и так далее. И есть пространство – это аналог серверов Rocket Chat или Discord. Достаточно много настроек, но они не мешают, а помогают. Ну и есть возможность позвонить и совершить видеозвонок. В том числе групповой. Ну а так выглядит мобильное приложение под Android. Собственно, откуда восторги? В первую очередь от Матрикс, который лежит в основе элемент, То есть как от реализации, так и от идеи. Во-вторых, из-за акцента на безопасности и конфиденциальности. Вроде как ходят слухи, причем проверенные, что немецкий Бундесвер полностью перешел на Матрикс. И Франция обязала госорганы переходить на этот протокол именно из соображений безопасности. Элемент в данном случае является лишь оболочкой, ну правильнее сказать клиентом для этого протокола, но очень удачным клиентом. Его собственно и называют эталоном в реализации Матрикс что такое Матрикс, ну кроме собственно знаменитого фильма, который рассказывает нам, как устроен мир. Это сравнительно недавно появившийся протокол мгновенного обмена сообщениями с поддержкой видео и голосовых чатов. Чтобы понять, что такое Матрикс, задайте себе вопрос, чем, скажем, Telegram отличается от электронной почты? Ответ на этот вопрос я дам во втором уроке и там же чуть подробнее расскажу про Матрикс, но я думаю вы уже догадались. А мы пока установим элемент. Ну вернее не установим, а создадим аккаунт. Здесь можно выбрать сервер. Расскажу об этом во втором уроке. Опять же подсказка по поводу отличия от Telegram. Оставим Матрикс Орг, от добра добра не ищут. Имя пользователя и пароль. Данный сервер требует адрес. Можно, наверное, найти те, что не требуют, но в принципе это самая малая жертва анонимности. Можно завести какой-нибудь, используя все известные приемы заметания следов. В принципе он, по-моему, больше нигде не понадобится. И это я для тех, кому нужна максимальная анонимность, но мне она не нужна. Тут в общем не важно и все. Вот так выглядит версия под браузер. Тут у нас настройки. В общих можно изменить отображаемое имя. У вас есть постоянный неизменный ник и отображаемое имя. И можно поменять аватар. На этом пока все. По пространству мы будем проходить в ближайших уроках. А сейчас добавим кого-то для общения. Собственно самый удобный и я бы сказал единственный способ добавить человека — это знать его ник. Опять же, проводя аналогию с электронной почтой, вы не можете написать человеку, если не знаете его адрес. Хотя тут есть поиск и всякие разные варианты, но лучше знать ник который начинается с собаки. Собственно, ник и имя сервера через двоеточие. Писать целиком, иначе не найдет. Вот, нашел. Начинаем общение. Шифрование включено по умолчанию, об этом я уже говорил. Человек должен принять приглашение. Давайте покажу, как это происходит на мобильном устройстве. Это приложение под Android. Появляется уведомление, что кто-то приглашает вас к общению. Вы принимаете приглашение и, собственно, начинаете общаться в зашифрованном чате без каких бы то ни было дополнительных действий. И, в принципе, на этом можно было бы остановиться. У вас есть защищенный мессенджер, который используют Бундесвера и правительство Франции, есть чат один на один, есть групповые чаты. Зачем нужен курс? Элемент прекрасен тем, что он прост, если вам нужен ограниченный функционал, и сложен, если вам нужен крутой корпоративный мессенджер. Так что есть о чем рассказать, поверьте.